И туда маслица, так вот, джиг. Что такое диагностика? Компрессия 15, по крайней мере, поршень чистенький такой. Давление отличное. Давление в рампе 2,9 атмосфер. Это вполне достойный результат, я вам скажу. Нет смысла менять антифриз, нужно понимать его плотность. Тестируем тормозную жидкость. Включаем зеленый чик. Желтенькая, уже как бы надо поменять. Решил подтянуть ему тросики все. Достаточно чистый, менять его нет необходимости. Здесь идут тросики экзапа, которые идут от сервопривода. С вами был Патрик и Патрик. Всем пока. Почему мы не делаем диагностику на выезде, да? То есть, если, например, это какой-нибудь мотосалон, где более-менее чисто, это еще ладно. Большинство зрителей из вас, которые смотрели наши ролики, они прекрасно видят, в каких условиях нам приходится смотреть. В каком-нибудь темном помещении, пыльном, грязном. А я же ему ПТС вроде скидывал. А, ну отлично. А можно попросить немножко отодвинуть? Я на камеру вы не против? Немножко грязненький, да? Да. Либо в каком-нибудь некрытой парковке, либо в многоуровневой парковке, где нет стекол, там пыль, грязь. Вы ездили на нем, да? Я немножко поедем, Как будто в пыли такое было. Все, вопросов нет, спасибо. Так, я туда с вашего позволения его откачу, чуть, -чуть по центру, хорошо? Грубо говоря, 4 владельца минимум, да? Нет, нормально. А документы можно попросить или они далеко? А, только вопрос, постановка на учет. А, то есть, грубо говоря, мы будем разбирать мотоцикл. Мало того, что сам Владелец-продавец не захочет, чтобы какой-то хрен пришел и разбирал ему, да? Во-вторых, какими руками грязными мы туда будем лазить? Пыль, грязь, стенки цилиндров. Стоит на паркинге, на холодном. Грязненько. Грязненько, грустно и печально. Диски. На коленке все это делать, либо в более-менее подготовленном сервисе. Сами понимаете, насколько безопасно это по отношению к мотоциклу и к мотору. Ну что, здоров, мотонарод! Давненько с вами мы не встречались в сервисе, с тех пор, как мы прокачивали тормоза на мотоцикле F4i. Сегодня мы будем делать диагностику мотоциклу Kawasaki Z750R. Что такое диагностика в понимании нашей команды Globus Moto? Мы объясним, что такое, в принципе, диагностика, для чего она нужна, почему именно в нашем сервисе проводится именно такая. Предисловие к тому, что мы предлагаем эту диагностику только для того, чтобы понимать, что с системами, что с двигателями. И это не та диагностика, которую, например, на ноутбуке можно взять, открыть, подключить шлейф и посмотреть, нет ли ошибок Не каждая система, не каждый мотоцикл может через диагностический порт показать, что с ним не так Почему? Потому что он показывает только положение датчиков Если есть какая-то ошибка, он показывает, где какая ошибка Но если, например, нет компрессии или, например, нет давления масла Если давление масла чуть ниже положенного, датчик вам этого не покажет он показывает, когда вообще нет никакого давления. И, соответственно, загорается лампочка. Например, на Ямахах, вот как, например, сейчас стоит здесь R1, на них вообще нет давления масла. На них есть только датчик уровня масла. То есть уровень масла есть, а датчика давления нет. То есть вы едете у вас. Стучит мотор, но вы этого не видите, потому что уровень есть. Так вот, именно для этого мы делаем а, замер компрессии, замер давления масла, замер плотности антифриза. А, смотрим на тормозуху, насколько она сильно гигроскопична и сколько в ней собралось воды и так далее. То есть, там по электрике мы делаем эндоскопию, если это необходимо. И уже после этого мы понимаем, нужно ли настраивать клапана, нужно ли менять этот антифриз, тормозуху и тому подобное. Именно по этой причине я решил провести вам диагностику на камеру конкретного мотоцикла, потому что, насколько я помню, на ремонте у нас вообще на обслуживании такого моты никогда не было, поэтому почему бы нет нет да и да и делать это буду не я, а делать будет вот этот вот человек. Выключи, пожалуйста, этот компрессор, прошу тебя. Подойди сюда, хорош, стесняться, да. Короче, делать будет вот этот вот потрясающий переодетый человек в механика. Я, типа, тут такой директор, да, вы давно хотели таких видосов, типа, вот, смотрите, там, давайте, когда два Патрика. Так вот, Патрик директор это я, соответственно, он механик. И сегодня он вам покажет, что нужно делать с этим мотоциклом. Хорош уже мясо, что ты стоишь, стесняешься. Вот, он покажет, что нужно сделать с этим мотоциклом, почему мы делаем эти замеры и как мы их производим. Приятного просмотра. С вами Патрик, канал Глобус Мото. Погнали! Как скучна и неказиста жизнь гаражного мотоциклиста Z750 в р версии 2013 года. Мы ему сейчас сделаем диагностику. Я закрепил сейчас вот эту камеру для того, чтобы вы могли видеть примерно то, что вижу я своими глазами. Это пробная такая запись для того, чтобы не заморачиваться там, ту камеру подносить сюда и тому подобное. В кадре буду вам с батарейкой, потому что у меня сзади еще висит банка батарейки. Короче, давайте уже начнем. Вставляем ключ и открываем сидушку. Открываем сидушку, вытаскиваем ключ, сразу убираем его в замочную, чтобы не потерялся. Сюда его положили, захлопнули, все. Это будет конечно. Здесь берем вот этот вот затвор, или как это правильно, защелку. Снимаем переднюю сидушку. Для того, чтобы подлезть к баку, нужно снять эти две пластмасски. Здесь у нас получается идет на резинке, раз. Это мы снимаем. Здесь делаем то же самое мисочку. Все это дело скидываем. Все винтики. Она у нас примагнитилась к раме, потому что рама здесь стальная. Скидываем здесь. Здесь все то же самое. Вот она резинка раз, резинка два. Убираем все это дело в сторону, чтобы она нам не мешала. Здесь получается болт а у нас родной стоит, оригинальная Там почему-то болт не родной Ну ладно, посмотрим Так, а тут еще гайка походу висит Да, там гайку повесили на 10, скорее всего Здесь у нас, скорее всего, гайка на 10 изнутри Мы Это потом дело исправим, если получится у нас Зацепился, да Так, есть такое дело Ну, конечно, сделано по ушлепке. Здесь бак крашеный, вытаскиваем Здесь у нас резинка, здесь резинка Убираем пластик в сторону здесь получается вот таким вот образом чик просто открутили там должна быть резинка вот здесь идет резинка вот она. здесь она есть там ее нет кладем пластик обратной стороной чтобы не поцарапать этот кладем сюда сейчас я подкатик сюда подкачу Вообще ролики сюда надо ставить чтобы туда-сюда не мучить эти резьбы чтобы они не умирали так здесь сюда чик чик Боковой пластик мы сняли, убираем это в сторону. Бак вытаскивается вот таким вот образом на себя, на 12 ключ. Можно головкой, можно вот так. Нам нужно долезть до фильтр-бокса и там замерить нам компрессию. Можно это вытащить, чтобы не потерялось, можно не вытаскивать. Бак теперь нужно снять. Нам в любом случае этот мотоцикл отправлять, поэтому в пэк его не примут вместе с бензином. Хотели видосов из сервиса? Так, кофе был уже выпит, бензин уже весь истек. Очень аккуратно вытаскивайте всегда из бака, особенно вот такие вот шланги. Они царапаются и оставляют вам в баке кучу всякой а, вот этой вот резины. Вот видите, у нас поцарапана вся резинка вот это вот. А мы стараемся максимально красиво, аккуратно ее вытаскивать. Вообще, эти резинки я не очень люблю, я предпочитаю прозрачные. Они не так сильно царапаются. Так, бак у нас... Вроде более-менее опустошен, но в любом случае его еще надо будет сливать. Здесь нужно закрыть, конечно же, канистрочку и заткнуть ее какой-нибудь бумажкой, чтобы он не выветривался, но это уже дело десятое. Инжектор подключен, поэтому потихонечку приподнимаем бак. Смотрим, что нам здесь мешает или нет. Для того, чтобы его не уронить, нам нужно прибегнуть к очень аккуратной манипуляции. Бак на Kawasaki здесь снимается крайне неудобно, в отличие, например, каких-нибудь спортбайков. Так, я вижу сейчас на данный момент датчик мешает поднять его здесь мы вот так вот подставляем кавасаки, смотрим, чтобы у нас бак никуда не упал, он еще с бензином, придерживаем бак и аккуратненько снимаем вот этот вот датчик. Это, видимо, датчик уровня. Так, аккуратно не шевелим и вот так вот, чик. Здесь вот это вот вот так снимается, то есть не надо никуда ничего дергать, вот просто вот щелк и все. Здесь идет второй датчик к баку. Я не знаю, какой из них за что отвечает. Это, видимо, моторчик. Ну, судя по проводам, он толстый, это моторчик, а тонкий, это, скорее всего, датчик уровня. Провода у нас отсоединены. Здесь у нас идет шланг, это вентиляция бака. Если не видно, то извините, вот он шланг. И теперь можно его смело поднимать. У нас осталась только фишка подачи топлива. На самом деле, здесь можно было бы не откручивать. Крайне аккуратно к этому делу относитесь, потому что баки теряются на пол элементарно. Ладно, у нас хотя бы здесь резиновые полы. На самом деле, мешают все вот эти вот... Тюнинги. Обычно мы кладем просто на траверсу бак. Вот так это я делал, уберу. А аккуратненько вот так вот бак приподнимаем, кладем на траверсу, на руль вот так. Я накидываю на него вот так вот специальную накидку для бака. И сейчас я его переверну и положу его наоборот. Одну снял и вторую. Не очень удачное, конечно, крепление. Немножко потечет бензинчик, что там давление наверное есть. Не было давления, уже сбросилось. Собственно, вот он наш бак, здесь мы вроде ничего не поцарапали, бак сняли, здесь вот такого плана фишка, конкретно на этом мотоцикле, вот, вот так вот она выглядит, то есть она вот так вот защелкнута, вам нужно для того, чтобы его открыть, вам необходимо вот эти вот зажимчики сверстить между собой, поднять какими-нибудь вот такими штуками, вот так щелк, все, запорные сняты, замерим его компрессию. Снимаем все вот эти свечные катушки. Желательно их не путать. Кладем их по последовательности. Как бы их можно путать, это не те катушки, как, например, на рейндж Типа их надо прошивать. Я просто об этом слышал, но ни разу не встречал. Но на самом деле, вот, например, возьмем первую катушку и четвертую. Ну, они абсолютно одинаковые. J-0458, то есть все то же самое. Но мы их положим все-таки вот так, в разные стороны. Здесь у нас получается антифриз. Мы сейчас открутим термостат. Берем ключик, головку на 10. Откручиваем, не забываем потом эти контакты посадить на место. Место. Немножко антифриз придется слить, потому что это надо будет снимать Фишку тройную, чик И вот это вот надо тоже, наверное, отсоединить Потому что она нам контакты отмешает это масса Таракан Куда тараканы, не пойму В мотоцикле Здесь у нас их точно нет Воздушный фильтр на Z750 Чтобы открутить, нужно залезть вот сюда Это тоже сюда И это сюда Так, смотрим, подходит, подходит Большая отвертка Да, в принципе, нормально Вот здесь получается вход он сам по себе выглядит чисто. Его, конечно, можно сравнить а, с новым фильтром, но я не могу сказать, что здесь какая-то прям грязь. Он достаточно чистый, менять его нет необходимости. Но, конечно, какие-нибудь сервисы могут вас развести, скажут Ух". Кстати, я сейчас, может быть, даже посмотрю, где у меня фильтр такой. Попробую сравнить его с новым фильтром. Ну, он чуть-чуть грязненький, естественно. Но, как бы, он не критично грязный бывает. Вытаскиваешь фильтры, фильтра. А, и вроде смотришь, он чистый, а потом сверяешь его снова, а прям видно, что он грязный. Ставим его на место обратно, резинка на месте, проверил. Закрываем сразу, чтобы туда грязь не насыпалась. В фильтр-боксе я не заметил какой-то грязи, у нас есть специально обученный пылесос, который мы все это дело вытаскиваем, чтобы достать вот это все дело. Здесь сразу сейчас посмотрим, блядь, таракан, реально, ну это... Уже второй таракан здесь на этом мотоцикле. Что за фигня? Открываем полностью. Здесь у нас зеленка залита. Скорее всего, может быть, даже оригинальная. Сейчас мы ее проверим на плотность. Так, на плотность у нас вот здесь проверка, да. Пипетка. Протираем эту фигню. Достаем немножко жидкости. Капаем вот сюда. Что покажет? Нет смысла менять антифриз, если вы просто хотите его поменять. То есть, как бы, нужно понимать его плотность. Но здесь все хорошо, в принципе. Здесь 38 градусов, если смотреть по... G12. Минус 38 градусов он держит. То есть, если, например, здесь бы была бы вода, то здесь было бы 0 То есть, это точка замерзания. Вот сюда сейчас я капну воду, и вы поймете, в чем разница. Мы берем сюда вот обычная у нас вода. брызга как-то невнятно. Вот она, вода обычная. Закрываем это все дело вот так же. То есть, все то же самое. И теперь смотрим. Это говорит о том, что это вода. Для того, чтобы вы понимали разницу. Думаю, те, кто занимается пив... пивоварней, либо еще чем-то, на сахар они там смотрят. В принципе, они знают такую штуку. Но просто это конкретная шкала. Это именно под G1, G12. То есть, как бы плотность у него хорошая. Поэтому мы откладываем его в сторону. Обычно мы отправляем фотографию, когда мы проверяем. Давайте я сделаю так же, как обычно. Да? То есть, фильтр я, к сожалению, не сфотографировал. Но набираю снова, капаю. Стараемся отправлять фотографии человеку, которому мы обслуживаем технику. Вот так вот. Фотографию чик. Чик фотография есть. Большинство людей даже понять не может, что это за шкала такая, потому что как бы ну, не каждый же день они с этим сталкиваются. Мы просто отправляем, а потом это все дело обосновываем и рассказываем, что к чему. Для того, чтобы как бы подлезть вот сюда вот и открутить вторую и третью свечи, можно как бы в принципе аккуратненько подлезть, но тогда я вам ничего не смогу показать. Для того, чтобы все это дело красиво показать, нужно снимать обязательно э, термостат. Если вам не жалко, вы можете... Да что ж такое, таракан, смотрите, это уже которые тараканы, все на мотоцикле, посмотрите. Что такое, не пойму, что не так с этим мотоциклом? Вроде уже ездил на этом мотоцикле, почему они не сдохли? Почему-то именно на мотоцикле эти тараканы. Вот, я, короче, вот так вот сейчас от... откачиваю, получается, антифриз специально отведенную банку, чтобы этот же антифриз туда и залить, чтобы сейчас ничего не пролить. Конечно, у меня есть такой антифриз, но я не уверен, что именно такой же. Ну, то бишь, у меня есть желтый, матюлевский, и какой-то там тоже зеленый был. Вот, но лучше я сейчас вот так вот сделаю, чтобы ничего не перепутать. Хотя G11 можно перемешивать, а вот G12 типа говорят, что нельзя. Я как бы не разбирался в этом вопросе, но как бы склонен этому верить. то что G1, G12 нельзя смешивать между собой. Я сейчас откачаю полностью куда-нибудь там и шланга подальше, да, чтобы не разлить его по мотору. Могу спокойно потом открутить термостат, чтобы он мне не мешал. Сейчас у Вени спросил, он когда делал диагностику на таких мотоциклах, он говорит, я не снимаю термостат. Я сейчас просто сниму и в сторонку его немножко отодвину. Бачок здесь находится вот тут. Если вы хотите полностью поменять, можно из этого бачка, вот, вот получается верхний шланг, вы его просто откидываете. И туда получается шприцом оттуда откачиваете и потом также нагнетаете. Какое ни при подборе никак нельзя предусмотреть. Я снял хомут. И теперь здесь, вот вы видите, что есть стяжка. И стяжка стоит на защелке. То есть, вот такая защелка. Ее просто, видимо, сломали и не могли защелкнуть. И, соответственно, стяжка теперь все это дело подтянули. Видеть это можно только при разборе. Видите, защелка. А вот здесь стяжка стоит. То есть ее просто так. Не разглядеть. Мы хватаем руками вот такой ключ. Об этом ключе я уже неоднократно рассказывал. У нас я уже показывал, есть вот такой вот ключ на 16. Он идет типа короткий, но там магнитка. Там не резинка, там магнитка. Эта резинка бывает остается на свече, а потом невозможно ее открутить и тому подобное. Вот, у нас уже был случай, когда мы не могли открутить свечу Думали, что она слизанная Мы туда эндоскопом смотрим А там внутри как будто слизанная резьба Шлицы самой свечи вот, И в итоге мы думали, что надо будет привариваться Ну, короче, сейчас вот вставку вставлю, как мы ее доставали Мы знаем, что они у нас магнитные да? Но мы также знаем, что есть еще свечные ключи с резинками, да, вот. вот там вы видите эту резинку, сюда по всему, здесь когда закручивали, резинка из такого ключа просто выпала, ключ у нас просто не, не подходил, он, он крутился вот так на месте и все. А на самом деле там просто резинка застряла. Самые удобные ключи, которые я когда-либо щупал, во-первых они на магните, вот он магнит, плюс ко всему здесь шарнир, и он очень гибкий, то есть можно подлезть как угодно, то есть ну как бы очень удобно. И он прочный. И плюс на 16. На 16 не так много ключей. Это Алиэкспресс. Ссылка, если хотите, будет в описании. Сильно закручена. Свечи вроде и и Сейчас мы их проверим еще дополнительно. Сейчас набегут сразу эксперты, которые скажут, что свеча под давлением проверяется. Согласен абсолютно с вами. Я тут полностью не, не спорю. Но другого варианта, как проверить, либо ставить какой-нибудь стенд, который займет чуть ли не пятую часть этого сервиса, так свеча вроде годная миссия подлезть теперь ко второй свече здесь у нас вот так вот все это выглядит я думаю вам это все видно ну то есть как бы вот этот ключик он очень спасает прям очень этот и такой же короткий например какой-нибудь перерки 2005 2006 года литровой Открутить свечи, либо F4i там тоже перемычка стоит. Но ну, такое себе удовольствие, я вам скажу. Этот ключ прям спасает. Но ну, я имею в виду, если откручивать какие-нибудь там из набора. Здесь надо свечку придерживать, потому что она здесь через провода сейчас опять туда упадет. Придерживаю свечку, ну, чтобы она с магнита не соскочила. Да, свеча есть, она вроде рабочая. Так, это у нас вторая, третья, четвертая. Все, третья свеча. Это четвертая свеча, раскладываем их так, как мы их закручивали, выкручивали. А вообще, в принципе, пофиг, но я делаю так, чтобы не перепутать, чтобы понимать, какой работал, какой нет. А, это у нас spark tester, plug tester, типа тестер свечей, а, пускай он китайский, пускай он, он хоть какой-то, но он есть, да? Мы берем первую свечу, опускаем у нас контакт внизу, начинаем подавать ему сигнал и смотрим, как они работают, то есть я не знаю, как на эту камеру будет видно. Вот, ну то есть, здесь я вижу, что свечи работают, никуда они в сторону не бьют. Ни хрена, наверное, не видно здесь. Это типа идет тысячи оборотов, вот так они работают на тысячу, так работают на две тысячи. и так далее, на три тысячи. или там на четыре тысячи. ну примерно и пять тысяч. то есть условно. Никуда они в сторону не бьют, поэтому в принципе они ещё живые, можно их ставить на место. Сейчас мы будем мерить компрессию, на выкручивать все свечи, чтобы он еще и не завелся, к тому же обязательно снимать все катушки, чтобы они не нагревались лишний раз. Так, здесь резинка есть, все на месте, да. Мы буквально недавно купили вот этот тестер, этот GTC-шный тестер. В чем его преимущество, сейчас покажу. У нас до этого был вот такой компрессометр Джон Косяк этого компрессометра только в том, что вот эта вот штука, она получается закручивается просто на резинках. То есть она, у резинка уплотняется и все. Вот эта проставка, которая здесь переходник под маленькую свечу, под среднюю под большую. Если она, например, сильно закрутилась и после давления оно как закрепилось, то при откручивании, например, компрессометра, у нас откручивается без проставки, проставка остается внутри. Это бесит, это реально бесит, нам приходится перезакручивать, затягивать сильнее, каким-то образом вытаскивать. У нас было даже такое, что мы очень долго не могли вот эту проставку вытащить оттуда. Здесь закрутилось сильнее, чем мы можем закрутить ее вот здесь на этой резинку. Соответственно, это вымораживает. У нас было даже такое, что мы пробивали его отверткой каким-то образом, чтобы сбросить, да? Это я уже там сам ложемент делал себе, еще когда в сумке носил, все это дело на проверках. Вот. И здесь преимущество то, что вы также крутите все это дело шлангом, но здесь у вас фиксация идет. Вы просто накрутили сюда то, что вам нужно, какой необходимый да, размер. Закрутили его, и вот этим вот болтом, кайкой, вот, все, вы зафиксировали. У вас, получается, вот здесь идет четкая фиксация. То есть вот, вот, смотрите, вот так вот он стоит криво. Докручиваю. Щелк, он, видите, он зафиксировался. Вот это прям реально крутая тема. Даже если буду крутить, он в любом случае будет выкручиваться с помощью шестигранника, чтобы выкрутить Это Даже если он у нас, вот эта фигня там застряла, я могу хотя бы вот за вот эти шестигранники ключом обычным и его сорвать с места вот, вот эти вот шестигранники да то есть я возьму например какой-нибудь ключ там насколько он там не знаю да на 13 голов даже если у нас здесь как-то это все открутилось я головка на 13 его просто сниму с места и могу уже спокойно его открутить я такую штуку увидел очень давно очень жаба душила купить такой себе набор этот набор стоит 6 679 но когда я его смотрел он стоил десятку а или он у меня со скидкой я уже не помню то есть он стоил что-то порядка 8 или 10 тысяч рублей. На тот момент, если он стоил даже тысяч семь да, мне тогда было очень тяжело, потому что я, как бы, не было ни сервиса, ничего. Я сам по себе бегал, там, кому-то что-то ремонтировал. Сейчас у нас есть сервис, мы можем себе позволить более-менее внятное оборудование. Это Тайвань. По факту GTC, это уровень примерно Jones Way, Force, вот примерно вот такого уровня. Только они чаще делают именно для мотоцикла всяких, вот такие какие-то переходники, у нас какой-то GTC есть. Под клапана у нас вот этот GTC у меня живет очень давно уже. То есть вот, под большие а они джонсвей есть, а маленьких нет джонсвей. Как бы взял GTC двойной. И под маленькие клапана их спокойно можно притирать. GTC иногда проскакивает. Хороший вполне инструмент. Это не реклама абсолютно. Мне за это никто не платит. Это просто как бы мои рекомендации и личный отзыв. Так, Итак, первый цилиндр закручиваем здесь. Даже можем это вот так вот снять. Здесь спокойненько все это дело закрутили, вот так, плотненько ставили и начинаем проверять. Проверяем компрессию мы всегда откручивая ручку полностью, всегда. То есть нам нужно максимально полностью открутить ручку для того, чтобы а, открыть все заслонки, чтобы воздух максимально хорошо проходил. Если вы сняли заслонки, либо карбюратор, либо с инжектором все вместе сняли, ручку трогать не обязательно, у вас воздух максимально все это дело проходит. Итак, приступим к замеру. Мы тут сделали специально такой себе аккумулятор, для того, чтобы можно было прикуривать. То есть надо узнать, сколько вольтаж. Вот он, чик. 12,7 вольт. Мы, например, берем его, прикуриваем и, получается, с помощью того аккумулятора помогаем крутить мотоцикл. Но Здесь сейчас нагрузки никакой не будет, он просто будет сам по себе маслать крутиться. Нам нужно, чтобы была компрессия 12. 12 и выше. 12,5 это вообще будет хорошо компрессия 10 это уже плохо кроме случаев если у вас какой-нибудь чопер, и у вас например там должно быть восемь с половиной стоит декомпрессор либо на каких-нибудь красочах это очень часто встречается сцепление можно в принципе выжимать можно нет у нас на передаче он не стоит по идее да он на нейтралке поэтому откручиваем ручку полностью и маслаем компрессия 15, вполне неплохая себе компрессия я не знаю какая здесь должна быть, но мы сейчас посмотрим по всем цилиндрам вот, но я думаю, что это очень, это очень достойно у него, если не ошибаюсь, завод 14 или 14,5, могу ошибаться ну тут не 15, чуть поменьше, ну не суть мы сейчас можем взять и перепроверить, например, нашим джонсвэем я его сильно только затягивать не буду попробуем проверить джонсвэем, чтобы понять, правда или нет получается, если у нас здесь плохо затянуто вот эта резинка например прохудилась или еще что-то у нас получается вот эта проставка остается внутри и это прям гитлер капут я сейчас здесь вот так вот закручу и хорошенько здесь также затяну то есть у нас видите уже шлицы все слизаны вот они все давно уже работает на нас этот парень я так слегонца затянул. Я сильно затягивать туда не буду. Надеюсь, у меня ничего не сорвет. У нас здесь было там 13,8 примерно. Я сейчас замерю, сколько на Джунсвей покажет. Правду он говорит или нет. Просто я его еще не сверял. Ребята сказали, что вроде честно показывает. Откручиваю полностью газ и смотрим. И динамика такая же. Нет. Вот этому я верю больше, между прочим. Здесь 12. Вот этому я верю больше, чем вот этому. Вот это дела. Дела семейные. Надеюсь, сейчас у меня не застрянет там этот, втулка. Втулка не застряла. Я вообще думаю, что надо взять вот этот шланг и переделать вот сюда. Вот так вот все это дело переделать. Попробуем померить еще, но я думаю, что что-то здесь не так. Просто GTC я не знаю, насколько хорошо, но просто вы видите, что прям на глаз. да. Ну То есть мы видим, что компрессия хорошая, но не совсем правдивая. да. Если, например, там показывают 12 с копейками, там, да, 12, а здесь прям 14, вот это как как-то прям много. Я считаю, что их надо, короче, его либо отдавать, этот gtc на сверху. Ну, вы видите, 15, да? То есть, как бы, в принципе, компрессия хорошая, но он врет на как минимум на 3 очка. Как минимум. Ну, допустим, пускай будет так. Я сейчас померю просто все остальные. Если они будут ровные, то я буду верить, что здесь компрессия достойная. Обязательно нужно, конечно, скидывать фотографию человеку о том, что здесь все хорошо. Но сейчас как бы я немножко не про фото, потому что я снимаю видео. Я думаю, что он на словом не поверит, а потом увидит видос. Есть, эти Сочленения между собой, они обычно обманывают тем, что они могут пропускать воздух. Поэтому как бы я взял без сочленения изначально вот этот Джон Свей. Но в данном случае как бы мы видим, что здесь даже показывает больше. Поэтому нужно что-то думать со сверкой а, этого манометра, какая-нибудь компания, которая занимается. Либо стрелку поправили. Может просто проще поправить стрелку, я не знаю. Но он врет. Реально врет. Итак, включаем. Странно работает он весь вообще, конечно. Но здесь тоже самый результат, даже больше. То есть, здесь результат даже 15,5-16. То есть я думаю, что здесь, скорее всего, 13 вот, в этом цилиндре. Я так думаю. то есть, ну, В любом случае здесь все хорошо. Что-то у него глюк какой-то там, не пойму. То ли потому, что я датчики от, типа, отключал, скорее всего. Он их просто не видит и начинает его глючить. А, слышите, да? Я его пока выключу. Теперь смотрим третий цилиндр. То есть пока мне все нравится. То есть если, например, верить по джунцвею, то у нас 12-13 примерно вот так вот. То есть как бы здесь вопросов быть не должно. Если здесь будет компрессия ниже там на 2, на 3, тогда уже надо будет лезть, смотреть, что с клапанами. Сбросил, включил, газ полностью открыл. Смотрим. Ну, в принципе, то же самое, что и первый. То есть третий такой же, как и первый, второй чуть-чуть побольше. Отключим его пока, чтобы он не нервничал, что-то он бесится. И смотрим четвертый цилиндр. В принципе, я даже пробегу его примерно верю. Там я не думаю, что здесь намного больше. Здесь 31 или 32 тысячи. Я думаю, может быть здесь ну, 45. Но не 130 у него здесь в любом случае. Хотя, хотя в нашей жизни бывает все подряд. Газ полностью открутили. Не, ну у него компрессия прямо хорошая, даже если верить тому компрессометру, у него по 12 точно есть. Там разница на третьем цилиндре чуть-чуть больше, но я не думаю, что это как-то критично, это наоборот хорошо, да, то есть он ну, не намного сильно. Я просто сейчас могу, конечно, перепроверить вот этим, для того, чтобы отфоткать человеку, но я боюсь сильно его закручивать и боюсь вообще с ним... Работать, потому что, блин, ну это очкливо, пипец. Я уже думал здесь прихватку поставить, там, либо запаять его, чтобы он только в одном положении работал. Но тогда у нас бы не было бы возможности замерять другие свечи. Потому что этому компрессометру я верю больше. Сколько лет я с ним работаю, он меня ни разу не обманул. Я просто очкую, потому что один раз я его там уже забыл, но ну, имеется эту проставку. Я задолбался ее вот туда выдергивать. Это был какой-то ад. Так, слегонца чик. Вот так. То есть мы обычно перекручиваем там такое. Ну пускай даже.. В принципе, здесь, да, 11 8 примерно. Сейчас я фотки покидаю. Первый. Просто мне самому интересно, насколько сильно будет большая разница. Что-то мне это не очень нравится. Так, выключить тебя пока. Он еще бывает кос остановится, это вообще бесит. И вроде замеряешь, вроде все нормально, а он начинает показывать 4. То есть, ну как бы, ну не может быть такого. Откручиваем. Ну, у него получается, да, в пределах нормы 12. Чик. Ставим лайки, скрещиваем пальчики. Чтобы я тут сейчас не вляпался на большой ремонт ради того, чтобы вам все это дело показать. Чтобы не скрывал крышку, не разбирал, не снимал мотор. Но на Ямахе, если бы, например, встрял бы вот так, вот, то мне пришлось бы реально снимать мотор, потому что на Ямахе вообще хрен подлезешь. Вон, здесь еще на R1 нормально. Здесь радиатор снимать не надо. А на некоторых Ямахах, получается, мотор стоит вот так, вот так. И вот так вот закрывает это все дело радиатор. Для того, чтобы поменять свечи, нам необходимо сливать антифриз. но ну, это пипец. Ямаха наркоман. Что-то мне кажется, где-то какая-то фишка отходит. Нет? Что-то мне начинается уже не нравится. Ну да, здесь получается 11. В клапана, конечно, бы по-хорошему надо бы залезть, посмотреть, что там. Но это уже человек будет решать сам. Мы ничего не навязываем, никакие услуги. Человек сам говорит, проверить и проверим. А как вы проверяете? А вот так. Сейчас это видео, например, запишу, смонтирую его. Это вообще кошмар, монтируется это. И после этого буду скидывать этот видос, что такое диагностика. Здесь даже 13. Здесь прям даже хорошо. Разбег у него есть, и разбег не маленький, на полтора получается у него. У нас в третьем, да, меньше всех. Я сейчас в третьем чуть-чуть капну масла Набираем чуть-чуть маслицы, вообще децл там буквально надо в пипетку. Вот этого вполне достаточно для того, чтобы провести диагностику. Там надо, чтобы просто масло немного орошило стенки. В третий цилиндр опускаем туда прямо в свечную колодец. Для чего? Для того, чтобы понять, это все-таки клапана. Если это клапана, то компрессия не поднимется сильно. Тут Надо еще попасть тут, умудриться, твою мать. Включаем эндоскоп, немножко света. Но у нас есть эндоскоп. Если вы переживаете о том, что у нас нет эндоскопа, столько оборудование, что эндоскоп это самое небольшое, что здесь нужно. О, шланг попал, получается. Да, шлангочка попала в самый низ, смотрите. Какая прелесть, видите, да, тут все, все прекрасно видно. И туда маслица, так вот, джик. И в цилиндр туда. его Закручиваем снова компрессометр. Его нужно немножко погонять. Там масло, чтобы оно погонялось немножко в цилиндре по стенкам. Ну, то Чтобы оно немножко раскидало его. Все, закручиваем на место. Третий цилиндр у нас был 11. Откручиваем и смотрим, сколько у нас будет. Вот ты прям. А это уже колечки. Это уже есть вероятность, что это колечки. Но может быть вполне вероятно, что ему нужно дать звездюлей, он раскоксуется. То есть э, мотоцикл достаточно свежий, поэтому я не вижу смысла его раскоксовывать. Но когда к нам приезжает техника, там года, наверное, 5-го, где-то она стояла, какая-нибудь F4i, очень долго, да, и она вот как бы, ну, едет, работает не очень ровно. Не лезем в карбюраторы, в инжектор, настройка, вот это все. Мы сначала проверяем компрессию, и только после этого начинаем уже смотреть. Если компрессия везде поднялась, мы уже смотрим на работу двигателя. В большинстве случаев хватает только настройки клапанов, либо раскоксовки двигателя, и все, не надо никуда больше лезть, там, синхрофазотрон, там, вот это доставать из шкафчика, типа, с умным лицом и тому подобное. После вот этой манипуляции... Когда мы заведем мотоцикл, он будет дымить, так что должны вы это прекрасно понимать. Выключаем мотоцикл, по крайней мере поршень чистенький такой. Открываем здесь, оно новое вообще все, красота. Теперь самое главное, каким-то образом залезть, теперь нам все это... Я думаю, мы не влезем туда. Да, нет, не помещусь я туда с этим зеркальцем, у нас было другое зеркальце. Оно прям накручивалось сюда, и оно помещалось. У нас сейчас мы не помещаемся, поэтому... У нас вариантов не особо много. Здесь все чисто. Ну, то есть, как бы видно, что он вообще чистый. Смотрим здесь, что у нас. А, тут уж... а ну тут масло, которое мы наливали. Тут туплю, думаю, что тут за масло такое. Да, это же масло, которое мы сейчас наливали. Вот оно масло. Мы тут его измазали, получается. Сейчас надо протереть камеру. Сейчас в любое я закину масло. Он покажет больше. Если бы он не показал, тогда это точно клапана. А здесь в данном случае, ну да. Сейчас просто могу даже ради прикола сюда залить масло и будет то же самое. Четвертый у нас был 12,5. И сейчас у нас будет все 14-15. Поэтому я тут даже ставки не ставлю. О, смотрите, как резко поднимает. Ну то есть это нормальное явление. Ваше 18 дает. Ну, как бы. То есть компрессия здесь просто великолепная. Все хорошо. Таким образом мы всегда проверяем компрессию. Мы начинаем, например, мерить. У нас 8. Например, заливаем масло, у нас вырастает до 11, но это даже не 12, да? то есть это, соответственно, в лучшем случае клапан. А если, например, вырастает сразу там с 8, там, до 15, там, как сейчас, да? то это, соответственно, кольца. Но здесь, в данном случае, как бы компрессия не ниже 10, десятка, это прям вообще все, это самый низ. Ниже 10, это просто, ну, уже все, надо уже лезть внутрь и тому подобное. В данном случае, в принципе, все норм. А самое, что меня вставляет вот в этом вот ключе свечном, магнит очень плотно держит. И доставляет мне удовольствие то, что я, когда вытаскиваю этот ключ, во-первых, я вставил его аккуратненько, да, там, без всяких переходников и тому подобное. Я его вот так вот закрутил. Вот, смотрите, подтягиваем совсем чуть-чуть. Не надо тянуть его до усрачки. Вот так вот взяли и подтянули. Не надо сильно тянуть. Вот я сейчас вот так вот вытаскивал вот здесь. То есть оно могло зацепиться где-нибудь и отвалиться. Вот этот вот. Если бы мы, например, делали вот на вот таком, и например на вот таком каком-нибудь да, То есть мы получается вставляем вот это Она у нас раз и отскакивает Здесь этого быть не может Плюс ко всему здесь нужно будет шарнир вешать Какой-нибудь вот такой там Для того чтобы это все подлезть А тут просто его щелк, щелк и все вот этот ключ, он как бы такой же по величине Даже он поуже чуть-чуть я бы сказал Он потоньше, если вы заметите Он, он, он меньше И работать с ним просто само удовольствие Чик. Дотянули вот так вот. Не надо тянуть ее сильно. Вот. На маленьком городке. Ну, смысле, mm -hmm. на коротком рычаге. Все. Мы сейчас вставляем все наши катушки на место. Проверяем резинки. В обязательном порядке вставили. До упора. Прям хорошенько. Вставляем вторую катушечку. Вот сюда, чик. Для того чтобы вставить катушку. По крайней мере, на этом мотоцикле. То есть завести его получается вот так. Выискиваем вот, -вот здесь пальцами. Ну, короче, веселуха еще то. Но я же говорю, это не самый ушлепский мотоцикл в плане обслуживания. Берем третью катушку, тоже мучаемся чуть-чуть. Сопровождая, немного подталкивая пальцем. Все. Сопроводили, вставили. Не забывайте их дотыкивать до конца. Все, до щелчка довели. Теперь вставляем четвертую. То есть она должна зайти вот на эти ребра свечей. Сделать так. Вот так вот. Все. Вот эти киянки сейчас попробую. Только так, чтобы. Так упора. Я рукой буквально делаю. Просто здесь она мягкая ручка, поэтому, чтобы не раздробить ее, катушку эту. Я не молотком делаю, рукой. Проверяем опять же резинки, как мы уже говорили об этом. Вот резинки внутри стоят. Мы их ставим на место. Все защелки. Чик до щелчка. Второй чик до щелчка. Третий щелчок у нас не будет, потому что у нас стоит стяжка, как мы помним. Ставим его на стяжку. Проверяем резинку, обязательно резинку я проверил. Она получается вставляется очень плотно только потому, что там резинка стоит. Если бы не резинка, она залетает туда просто. Это как бы один из самых таких косяков, которые я увидел в этом мотоцикле. Короче, эту хрень не так уж легко и поставить на место. Там вот этой защелки нет. И получается, что они делаются это типа вот таким вот образом. Я, получается, сейчас открутил. Отключил этот контакт. И теперь пытаюсь туда ее запихнуть. Задолбался, конечно, с этим колхозом. Ну, что делать? Как бы на скорость влиять не будет. Но колхоз, он и в Африке колхоз. Я, конечно, могу новую стяжку поставить. Вот, все. Одел. одел. Собираем вот эту. Смотрим, тут резинок нет. Да? Нет здесь резинок почему-то. Вставляем. Это вставляем вот сюда. Чтобы просто сопротивления кабеля не было вот так сделать сначала руки уже не те когда целыми днями крутишь моторика рук там все дела собираю обратно заливаю сюда антифриз ставлю бак проверяю давление бака и потом проверяю давление масла ну что мотолюбители для вас это буквально секунда а для меня это уже по факту второй день Да, эту работу можно выполнить примерно часа за 4 за пять но так как мы занимаемся видеозаписью, беготня к камере туда-сюда, все это дело в одного, настроить звук, свет, включить. Это, конечно, занимает несколько больше времени. Хозяин данного мотоцикла отказался от дальнейших работ с клапанами по настройке, хотя по пробегу уже желательно, конечно, бы это сделать, но по состоянию двигателя, по компрессии там разнос не очень большой, поэтому он сказал, говорит, давайте не будем, я, типа, как-нибудь потом сам. Вот честно, бывают такие моменты, когда начинаешь думать, а что, зачем это все дело снимать, ну какой смысл, то есть, ну кому это интересно. А оказывается, кому-то это бывает даже интересно. Включаем свет. Небольшой лайфхак для тех, у кого бывает подтравливает немножко антифриз, а у вас может подпекать особенно на холодную. То есть вы, например, приходите зимой к мотоциклу, да, под ним лужится небольшая, то есть он обсыкается. Это бывает потому, что вот мы вот таким вот образом открыли, там у нас имеется вот здесь следы антифриза, остатки его. Желательно, конечно, все это дело обезжирить и потом все это дело закрыть. Когда мы обезжириваем сочленение, а у нас получается к металлу резинка, она очень плотно прилегает и прям так и приклеивается. Поэтому Антифриз у нас является жирным фактором, который а, дает, так скажем, некоторую жирную прокладку между а, сочленениями. Поэтому я всегда протираю здесь обезжиркой. Все это дело нужно максимально обезжирить, постараться, по крайней мере, да, то есть либо спиртиком, либо чем там у вас есть. А, для того, чтобы а, потом это соединение было очень прочным За счет того, что оно прям как склеивается Да, естественно, будет немножко сложнее потом все это дело одеть на место Но, я вас уверяю, это того стоит После того, как я обезжирил здесь вот это место Я уверен, что здесь никаких проблем потом не будет Друзья, господа, любители, профессионалы Если вам не сложно, залайкайте это видео, пожалуйста а, Вам Бесплатно, а мне приятно По факту мог бы это все сделать еще вчера Но решил для вас заснять этот видос Какие-нибудь может быть моменты вам а, Где-то в жизни пригодятся Соединяю все датчики ну, Я здесь все в принципе собрал Осталось только залить сюда сейчас антифриз Который мы сливали а, Выкачивали так скажем из шланга а, По малой системе Он получается есть, потому что там закрыт термостат А вот по большой системе Именно в радиаторе сейчас не хватает Немного в шланге примерно вот так Заливаем антифриз. Ну, в принципе, да, он весь поместился сюда. Вот, сейчас проверю еще наличие в бачке. Ну, насколько я помню, вчера смотрел. Да, антифриз я там вижу. Но он не по верхнюю зону, но он там есть. Прокачать можно вот так на шланг немножко подавив. И оно немножечко уходит. То есть весь воздух там какой-то лишний, который остается. После того, как я заведу, можно будет его еще раз прогнать и еще раз открыть. Но это уже будет сложнее, потому что здесь... Ну, как бы, бак придется снимать. Это говорит о простоте и наркомании тех или иных производителей. Так, фильтр мы посмотрели, посмотрели компрессию. Посмотрели, сейчас будем смотреть давление масла, давление в рампе и, соответственно, аккумулятор, насколько он живой. Решил подтянуть ему тросики все. Здесь идут тросики экзапа, которые идут от сервопривода. Подтяну ему эти тросики, потому что они все-таки требуют иногда какой-то подтяжки. Немного подтягиваем и упираемся. Здесь я вижу, что он уже в натяге. Да, сейчас здесь отпущу. Закрутил и подтягиваю здесь. И второй нужно подтянуть сильнее. Там просто это прямой и обратный. Отпускаю тросик. Это я делаю, так скажем, в подарок. Это все. В диагностике все, что замечено было, все делается под закис чуть-чуть. Сильно не зажимаем. И здесь начинаем крутить и смотреть, насколько сильно здесь. Вот уже натяжка, я вижу, большая. Уже улучшилась. То есть чуть-чуть оставляем свободный ход. Здесь, если вы помните, тут было прям сильно отпущено. То есть сейчас натяжка есть, поэтому можно в принципе контрить. При том, когда заводишь этот мотоцикл, происходит задержка экзапа. Сервопривод прокручивается, а здесь заслонка открывается позже. Просто как бы я это заметил, что оно не вовремя срабатывает. На экзапе нет датчика именно в самом здесь внизу. У него стоит датчик на лямбе, на лямбде, да? И то есть получается, он знает, что он провернул, например, там 10 градусов. А там проворачивается на 6, потому что идет запоздание. Поэтому нужно подтягивать эти тросики. Вот теперь хорошо. То есть вы видите, что он получается крутит дальше. Здесь сейчас я еще подтяну. Это я рекомендую делать на всех мотоциклах, где есть экзап и сервопривод. Еще раз. Все, теперь хорошо. Теперь нагрузка идет, везде равномерно. Все, я здесь затягиваю. То есть буквально каких то полуборота, по оборот, может быть, помогло удлинить Рубашку тросика. Нам нужно так. замерить давление в рампе. Вот так вот в упор здесь. Надеюсь, что он никуда не шваркнется. Подложить сюда под руль. Я прям очкую пипец. Хоть бак окрашенный, но все же. R1 там вот этих вот, там, конечно, классно. Там бак поднял и все, и можно работать спокойно. Так, отсюда ты не застегиваешься, что ли? Короче, придется придерживать, потому что она не застегивается. Включаем все фишки. Так, здесь нам уровень не нужен. Нам нужно только давление. Может сейчас бензин пойти по, по всем щелям. Как бы это все дело держать и еще включать одновременно. Ну, я вижу, что давление хорошее. Вам, не знаю, видно, нет. 3, 2,9 атмосфер. Это вполне достойный результат, я вам скажу. Сейчас будет... Вот так вот будет. Да, вот это самое, что не на есть грязность работы всей, вот этой вот печальной. Вот, поэтому, как бы, да, приходится либо стоять, ждать, пока давление вспадет, либо весь в бензине. А теперь ждем, когда все это дело выветрится. В принципе, здесь все нормально, 2,9 атмосфер. Я, к сожалению, на фото не снял, потому что здесь одновременно надо еще держать, потому что оно может выскочить, все это дело. Потому что... Здесь шланг мы сделали, а там-то шланг получается длинный, у меня вот здесь он не запирается. Поэтому мне приходилось придерживать его, чтобы он не, не брызнул, хотя вроде он удержал нормально. Вот, сейчас все это дело выветриваем, просушиваем, ставим бак. В принципе, здесь все хорошо. Моторчик должен, в принципе, давать 6, а обратный клапан сбрасывает все это дело в обратку для того, чтобы давать 3. То есть 2,9 это вполне достойный результат, учитывая, что мы даже не газовали. То есть вообще в идеале как бы нужно это все дело включить и газовать на больших оборотах смотреть. Но как бы здесь я вижу, что все нормально. Если бы, например, показала бы 2, тогда бы я просил кого-нибудь подержать это шпиндель. Но как бы здесь я пока проблемы никакой не вижу. То есть обращение было просто посмотреть в общем в плане каком состоянии мотоцикл. Мотоцикл вполне, в техническом плане да. Задолбал. я все подсоединил здесь надо будет поставить резинку для того чтобы закрутить здесь резинка должна быть вот такая вот, вот такая резиновая резьба которая вставляется я поставлю и изменю болт чтобы потом человек не мучился не выкручивал здесь резинка есть резинка есть все в принципе мы можем сейчас заводить его посмотрим что у нас с уровнем топлива должно быть все показывать уровень топлива есть ошибок вроде никаких нет Сейчас будет вот, дым пошел, я лучше выключу, потому что здесь сейчас дымовая завеса будет. Это вот как раз то самое масло, которое мы капали в четвертый и в третий цилиндр, поэтому а, тут как бы на это обращать не надо, я сейчас его выкачу, прогоню, ну в смысле прогоню весь мотор, чтобы он выветрился. Вот я нашел вот такую вот китайскую резинку. Она, правда, здесь болтается, там есть резинки побольше, но там уже резьба на 6, а здесь нужна пятерочка. И чтобы шестигранник был один и тот же, но, к сожалению, у меня такого нет. Это вот у нас нержавейка, и это у нас вот такая вот. То есть можно, по крайней мере, хотя бы пальцем придержать и спокойно открутить, так как я делал это ключом. Ну да, он, получается, все равно будет скрытый, поэтому разницы нет, какой закручивать. Здесь да, он, даже шайба использовали, я не знаю зачем. Все, здесь закрутил. Кстати, я этого не видел. Здесь отломаны крепежи, и она, по факту, держится только вот на этих двух. Раз, два... Ну, как есть. Можем, конечно, припаять. Если бы они были, мы бы их могли припаять. А так как их нет, у нас пайка происходит, если что, пластиком. Здесь она болтается, конечно. Можно, конечно, найти где-нибудь кусок старого пластика и попробовать найти вот эту пипку. Но это, честно, это головняк. Мы берем наш болт. Здесь у нас зазор нормальный. Длинный болт, ничего страшного. Вставляем его вот сюда в отверстие. В то отверстие, которое мы надумали. Прижимаем, придерживаем здесь рукой, в принципе, можно вполне держать спокойно. И единственное, здесь только надо будет посильнее затянуть, чтобы он там раскрылся. Чтобы она там, получается, сделала вот такое движение, чтобы она как бабочка закрылась. Все, в принципе, держится. Уже не гайка, уже хорошо. Она постепенно там примет такую форму и, возможно, в дальнейшем будет хорошо открываться. Держится, ну, как бы она может, конечно, выскочить, но это лучше, чем с гайкой. Вот это еще идет, оно просто прикрывает. Вот этот болт и здесь у нас вот такой вот красивый болт. Но он вообще ничего не держит, он держится вот за вот эту. И делаем все то же самое. Сейчас выгоню мотоцикл. так так слегонца выкатываю, далеко не надо. Вот она пошла масть. По факту можно было его и не выгонять на улицу, потому что основную массу масла он вылил здесь в сервисе, я теперь им подышал. Вот эти все пары Это нормальное явление Нагревается двигатель, там проливался бензин Проливался немного антифриз Поэтому это все нормальное явление Кстати, к вопросу о том, почему Выхлопы, особенно осенью, либо весной Либо после дождя, после влажной, сырой погоды Они вот так вот парят Почему так происходит? В основном это происходит с оригинальными выхлопами Потому что там очень сложная система похода воздуха И там, соответственно, бывает Застреет холодный воздух и влага то есть пока горячим воздухом эту влагу не выгонят, он будет парить. То есть некоторые думают, что это дым идет, на самом деле это пар. То есть если вы подставите руку, и у вас рука блестит, это влага. То есть, соответственно, все хорошо. Если он не постоянно это делает, то есть если я буду газовать, он будет испаряться. Нет, он уже испарился, я просто пока включил камеру, уже все испарение прошло. В принципе все, 56 градусов, я считаю, что уже можно заглушить, уже никакого дыма пара не будет, я сейчас спокойненько загоню. Вот с этим надо что-то, конечно, делать, это, конечно, не дело. Вот, у меня пластика сейчас нет такого, что можно было эту пипку отщипнуть от кого-нибудь. У меня он где-то в контейнере, если и есть, как-то так. Самое главное не забыть вот эти вот болты отсюда выкрутить. Часто забываем, люди ездят и потом по дороге их теряют. Для того, чтобы произвести замер давления масла, вот у нас есть такой набор. Здесь есть несколько различных резьб, которые нам помогут. У нас есть вот различные резьбы, которые мы вкручиваем сюда, подключаем датчик и смотрим, какое давление. Нам нужно найти магистраль, которая питает весь коленвал. То есть от масляного фильтра начинает идти на магистраль масляную. Вот он. Собственно, вот он находится вот здесь. Есть у нас такая резьба или нет. И по идее вот это вот эта резьба и есть. Сейчас мы его открутим. Оттуда немножко потечет масло. Я уверен, что большинство из вас ни разу даже никогда этого не видели. И не заказывали. Ни хрена себе. Мы когда замеряли, у нас было очень небольшое давление. После замены масла оно прям... Сильно увеличилось Нет, это не подходит Скорее всего вот это Закручиваем здесь Так, резинка есть Насколько я помню, давление должно быть от 4 до 6 На фонарь нужно, чтобы видно, да? На большой камере память забилась Поэтому, извиняйте, картинка будет вот такая Смотрим давление масла Чуть ниже давления, чем это необходимо, но оно есть. В любом случае оно прогрессирует. Вот, вентилятор сработал. Говорят, иногда полезно заглядывать в мануал. Масло было густое. Действительно, я что-то не подумал сразу. То есть надо было прогреть его прям до 90 градусов. Так, у нас 100, 101 градус, 100 градусов в заводе. При тысячах оборота должно быть не менее полтора. у нас есть давление масла вообще на минимуме вообще в идеале конечно поменять масло и перепроверить ну что я могу сказать у вас сегодня прям бонус мы с заказчиком с хозяином мотоцикла решили поменять даже масло чтобы перепроверить будет ли повышение давления или же нет а он изъявил желание оставить неоригинальный фильтр и заливать масло матюль бонус будет для тех кто спрашивает как поменять масло вот смотрите сейчас он зальет все трубы чертовой матери так, пролил чуть-чуть. Сейчас поменяем маслице и посмотрим, какое будет давление. Ну что, друзья мои, я не нашел фильтр. У нас есть только вот 303, он типа хромучий. Но я думаю, вы знаете эти фильтра, они вот эти хромированные. И как бы человек не хочет, чтобы мотоцикл сильно выделялся, вернее этот фильтр. Говорит, давайте поставим все-таки оригинал. То есть оригинал у нас стоит 1300. Вот он, собственно, коробочка специально обученная под оригинал. Вот он фильтр, берем его, вскрываем. Целлофан, упаковка, все как мы любим. Мы сейчас будем ставить этот фильтр, только изначально, ну, тут даже даже помазано что-то, помазано мазанником. Итак, берем этот фильтр, соответственно, берем немножечко масла на руку. Не обязательно заливать его, хотите заливайте, я не знаю, зачем вы это делаете, если по факту все равно все это дело восполняется давлением. Здесь немножко протираем и ставим этот масляный фильтр. Здесь уже давным-давно все стекло ставим наш масляный фильтр красота да и только все оригинально и не нужно его тянуть ключами вот так вот руками просто со всей силы руками закрутили и все я еще немножко чуть-чуть совсем подтяну, потому что у меня есть такая возможность и ключи у меня рука уже а, привыкла знает как надо это все правильно делать соответственно вот так чик все больше не тянем нельзя его сильно перетягивать потом задолбаетесь его откручивать и теперь заливаем масло. Закручиваем нижнюю крышку. Заливаем масло и наслаждаемся жизнью. Вот так я немножко наживляю. Потом после этого прохожусь салфеткой, чтобы протереть притвор болта и притвор на двигателе. Все, убираю салфетку. Там у нас теперь чистенько. И затягиваем, чтобы там у нас масло не сочилось. Я, наверное, еще протру. Если у нас там будут масляные остатки, то у нас будет, как скажем, ручеек через который будет все это дело протекать. Берем ключ на 17, затягиваем не до усрачки. Все, больше не тянем. Заливаем ему 10-40, вот так чик. И откручиваем шпиндель, понеслась. Вот так вот возьму и открою крышку, и начнется праведная течь масла. Там у нас турбина работает, диностенд автомобильный. Переоткрываем крышку, чтобы опустить туда воздух, и понеслась. Все, набрал полный флакон. Сертификат о том, что масло официаль. Заливаем масло, крышку закрыли, там все позакрывали, заливаем. Самое главное закрутить пробку. У нас было такое, что... Пробку забыли закрутить, заливаем масло, не можем понять. Уже 3 литра влили, а уровня еще, все еще нет. Заливаем 4 литр, понимаем, что что-то не так. Потом смотрим внизу, а у нас все масло в отходной корзине, вот здесь. И это было настолько неприкольно. <с вот с этой лейкой намного прикольнее, потому что чем уже отверстие, тем оно дольше наливается. А здесь прям приятно. У нас много различных лейк. Антифризные там такие моменты, вот, либо, например, вот какая-нибудь Ямаха, вот такая вот. Так, здесь уже полуровня. Заливаю я всегда выше уровня потому что оно еще не всосало во всю систему, еще фильтр пустой заливайте масло больше не стесняйтесь говорят что типа если масло перелить там на 200 грамм то начнет выдавливать из всяких прокладок ну, бред не несите господа пожалуйста потому что если вы знаете что такое мотор то вы должны понимать что давление масла здесь давление нет давление в самой системе в магистралях здесь если масло чуть выше уровня ничего не будет он максимум будет выдавливать через сапун и воздушный фильтр все у вас максимум только фильтр воздушный намокнет и все либо выгорит все это дело лишнее и все леечку сюда крышечку на место Протираю ее на всякий случай, чтобы не было никаких тут пылинок. И закручиваю. Отмывать будем все это дело потом обезжиркой. И смотрим, как у нас здесь будет сейчас давление масла. Так, лампочка горит. Лампочка горит. Сейчас пройдет везде масло. И она должна погаснуть. Все, лампочка погасла, давление масла прошло. По всей системе масло прошло. И у нас уже на холостых, заметьте, появилось давление. Нам масло необходимо прогреть до 90 градусов. Поэтому прогреваем масло. И после этого будем смотреть, какие у нас показатели. Нам нужно прогреть температуру до 90, а потом замерить. Так, у нас началось горение масла на выхлопе. Обезжирки пройдусь, чтобы все это масло тут не воняло. Это будет вонять обезжиркой. Ну, запах обезжирки пошел. 85 87. В принципе уже можно замерять. Давление отличное. Так, у нас 90 градусов после замены масла. как надо все так ну что господа могу сказать здесь все в принципе свершилось хорошо давление отличное масло поменяли все на в лучшую сторону причем вообще в отличнейшую сторону а, давление прямо в поверху а, градации то есть у нас вверх градации был 2 и 3 а здесь у нас был примерно 2,2, я не помню, вы сейчас видели сами, да, на своих экранах. Сейчас я снимаю всю эту ботву, и в принципе осталось только проверить нагрузкой, нагрузочной вилкой проверить аккумулятор и проверить тормозную жидкость. Здесь у нас осталось немножечко масла, мы его сейчас протираем, закрываем все это дело, я не знаю, что вы там видите. Насколько мы помним, что у нас здесь было локтайт, можете использовать любую другую. Я не думаю, что вы будете у себя замерять давление, так по резьбе оно само разнесется. Я думаю, что здесь не лактайд, а герметик какой-нибудь, наверное, но я здесь герметик не смогу повесить, потому что здесь у нас течет маслиц. по факту мне нужно сливать масло для того, чтобы все это делать. Нам по факту нужно просто немножко убрать масло, чтобы успеть закрутить. И теперь закручиваю болт с лактайдом, успею, нет. Здесь, наверное, скорее всего, да, герметик был не лактает. Типа, чтобы не подтекало. Все. Затянул. Сильно тянуть здесь не надо. Здесь 20 ньютонов на метр. Сейчас даже возьму крючок, чтобы вам было всем спокойнее, что я закрутил, как полагается. Открываем. Ставим на 20. Вставляем сюда. А, все, я уже затянул. От руки затянул, не сорвал. Значит, рука еще в норме. Там сильно тянуть не надо. Даже если затянул там 25. Главное не сорвать резьбу. Проверяем уровень масла. Добавляем, если это необходимо. Тут чуть-чуть добавить надо. Там немножко добавить надо. Половинка есть. Все. Уровень полный. Все как полагается. Ну, сейчас еще долью чуть-чуть. И -чуть. не жалко. Пускай будет лучше больше. Вот так вот. Вот так даже. Все. Теперь я буду спокоен. Заводим. Смотрим на давление. На датчик, ну, в смысле на масленку, вот масленка моргает. Все, масленка перестала моргать, значит у нас все хорошо с давлением. Тестируем тормозную жидкость, у нас есть вот такой вот китайский с Алиэкспресса хрень, которая проверяет на прозвон, по большому счету я думаю, что скорее всего это на сопротивление тестер. Опа, потрясающе. Так, поскольку она у нас сломана, а знаете почему она ломается? Потому что здесь тормозуха попадает вот на вот эти вот пластмасску, а это пластик не с тормозухой. А мы знаем, что если тормозуха капает куда-нибудь на пластик, он начинает плавиться. И, соответственно, здесь тоже плавится, мы ее закрываем, не высушиваем. Здесь по факту два контакта. Вот гвоздь, потому что такая же вторая где-то лежит, я понятия не имею, где она. Включаем зеленый чик, желтенькая уже как бы надо поменять, видите, по сопротивлению. Зеленая, где? Вот зеленая, чик, желтая То есть как бы нужно Сейчас если мы воткнем в воду какую-нибудь То вы сразу это увидите, что как бы она показывает чисто прозвон Чистая воды, вода, вода Чик красный сразу, значит работает Я не знаю где мой другой тестер, у меня таких было несколько штук По факту здесь как бы тормозуху надо поменять Да в принципе по цвету тут видно, да, но бывают еще темные тормозухи сами по себе Даже если у вас где-то капнуло на пластик, постарайтесь вот так вот обезжиркой сразу протереть Чтобы не было потом никаких разводов на пластике, либо на краске Отвертка крестовая здесь откручиваем и также проверяем тестером Чтобы не заниматься подобной фигней, меняйте тормозуху просто хотя бы раз в год вот. У нас не влазит чик, запираем здесь и закручиваем. Ставим запорную фигню, типа чтобы не откручивалась или для чего это, я не знаю. Кто мне скажет для чего это, напишите в комментариях. Типа чтобы кто-то не открутил и не нассал туда или что. Осталось только проверить под нагрузкой аккумулятор берем две отвертки, здесь на самом деле неродные болты вот эти на одной камере заполнилась флешка на второй камере заполнилась флешка я поставил третью флешку и она заполнилась итак, смотрим аккумулятор, это я уже перепроверял я думал камера пишет но здесь все прям в идеале здесь смотрим, 12.8 нагрузку даем ему 10.1, пишет что средний я даже когда начал проверять, еще не думал что у меня камера, думал камера работает, у меня было здесь 12.8 и при нагрузке давала 10,4 вот. И при прокрутке у меня давало 8,5 вольт. То есть вообще шикарно. То есть я даю нагрузку и потом прокручиваю стартером. У меня давало 8,5. То есть 8,5 это у нас ну, то есть как бы хороший результат. Все тесты провел, цепочку посмотрел. Небольшая натяжка есть, но еще поездят какое-то время. Тут ниссин стоит красивый. В передней колодке еще примерно процентов 40 есть. Все. Будем заканчиваться. Два дня прошло, ха-ха. Спасибо, что смотрели. Не забудьте именно в конце видео прожать лайк, написать какой-нибудь комментарий. Чем больше комментариев, тем больше развития канала. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Всем пока.